В последнее время, этот год оказалась широко раскрытая информация о том, что не первый год производится фактически отцифровка населения, что ведет за собой тотальный контроль над людьми. Как смотрит на этот вопрос магия и на что обратить внимание. Магия и коллеги на этот вопрос смотрят, как на любой другой вопрос, как естественную форму бытия, ибо нет никакой вещи в этом мире лучше, чем другая вещь. Это если мы говорим о магии процессы это неизбежные. Почему? Потому что вообще-то это все уже сделано изначально, этот мир изначально построен на определенной цифре. Другое дело, что это немножко разные цифры, это цифры, которыми пользуемся мы сейчас при программировании нашей системы, знания компьютеризации и навыков и владения этим этим базисом. Но в магии это тоже цифра, просто это другая цифра. И поэтому, когда мы говорим мир оцифрован, он изначально сделан из цифры, вопрос что это другие цифры совсем для человека сегодняшнего и для магии, которая разворачивает себя в цифры. Человек стремится постичь эту самую первичную цифру и в конечном итоге постигнет. Когда он ее постигнет, он создаст реальность внутри реальности, точно такую же реальность, которая сейчас окружает его. Адепты прошлого говорили об этом, что человек сравняется с Богом. Нет никакой гарантии, при этом заявляют кибермаги современности, что мы не живем в виртуальной реальности, но если мы допустим, что мы живем в виртуальной реальности, то ничто нам не помешает создать точно такую же виртуальную реальность внутри другой виртуальной реальности. Так говорят адепты сегодняшнего вида магии. Но я так понимаю, что вы задаете вопрос чуть-чуть еще и о другом, о тотальном контроле. И вот здесь, коллеги, давайте попробуем об этом поговорить, давайте попробуем это увидеть. С какой стороны и с какой позиции мы смотрим на этот вопрос? Когда человек находится в самом низу бытия, угроза тотального контроля для него конечно же угроза. Когда он находится наверху бытия, тотальный контроль называется для него уже несколько иначе, безопасность. Когда он находится еще выше, чем наверху бытия, такой контроль называется для него управление. Последние 9 месяцев событий и предложенные вам варианты, описывающие и объясняющие эти события, представлены в огромном количестве. Вот прям первооснова свободы раскрылась и выдала вам вообще все, все, все, все что можно. Выбирай, просто ярмарка. Хочешь конспирологию, их есть у нас, пожалуйста, целых четыре прилавка конспирологии. Хочешь науку, восемь прилавков, пожалуйста, Хочешь религию, и это есть. Хочешь медицину, оно и тоже есть. Хочешь теории с переделом мира, присутствует. Экономический кризис, соседний павильон, все что угодно. Выбирай, все одинаково представлено. Что выбирает человек? И вот это самый главный вопрос, который стоит себе задать. При всем богатстве выбора, человек выбирает то, во что верит. А во что он верит? То, что считается ему, считается для себя, для него самого максимально правдоподобным. Есть в некоторое внутреннее ожидание от окружающего мира. Сообразно этим ожиданием человек выбирает версию. Обратите внимание, коллеги, как правило, одну, две похожих, но никогда не диаметрально противоположны. Посмотрите на то, как выбирают люди из окружающего вас мира объяснение происходящего, как они потом кучкуются по принципам этого объяснения или враждуют, то есть диаметрально противоположные разницы. Можно ли сказать, что это эксперимент? Ну конечно. Можно ли сказать, что это человеческий эксперимент? Если вы в это верите, то да. Можно ли сказать, что это эксперимент нечеловеческий? Вне сомнения, если вы в это верите. И в то, и другое, и третье, и любая версия, которую вы выберете, вы удивитесь, каждая из них правда. Ничто не истина, но правда абсолютная. И каждый человек, приняв эту правду, которая совпала с его внутренними ожиданиями от этого мира, от понимания этой правды, от внутреннего состояния готовности эту правду принять, по совпадению внутреннего и внешнего он соединяется с этой правдой, и в этот момент его реальность начинает разворачиваться вокруг него сообразно этой парадигме. Вот эта правда становится в ядро его мировоззрения. И из этого ядра начинает как голограмма разворачиваться реальность. У другого человека, который находится с тобой в соседней комнате, правда другая и реальность для него начинает разворачиваться тоже по-другому. Вы с этим человеком можете пересечься теперь только в том объеме, в котором эти реальности найдут совпадение. Вот в том пространстве, где есть общие элементы. Общая стенка есть, вот по общей стенке и совпали. А если больше ничего нет, то вы и больше друг друга и не увидите даже никогда. И вот в этом и заключается перепрограммирование этого мира, разделение реальности. Каждый считает магия, имеет право жить по своей собственной правде. В отличие от предыдущей, предыдущего движка, построенного на древе сиферон. Много у нас идет работы с этим с этим движком, но вот этот движок, на котором последние две тысячи лет развивалась наша реальность. Человеческому миру и человеческому сознанию отведено место в самом низу. Мир Малькут. Вот там как бы физический план, а все остальное это информационная надстройка, которая этим физическим планом управляет. Сами понимаете, что человеческому миру и человеческому сознанию и самому человеку явно не центровая роль. Обозначен, явно не какая-то основополагающая. Более того, этот мир, в отличие от многих других, находящихся сверху, к нему вот видите, тянутся три канала, да, три аркана. И вот эти каналы, они отличаются тем, что они односторонние. То есть идет информация только от верха к низу, то есть к человеку. Человек существо воспринимающее и в этой парадигме ему велено только воспринимать, а ни в коем случае не посылать обратные посылы. Для того, чтобы послать обратный посыл, надо подниматься над этой системой и выходить хотя бы на, на, на следующий уровень, на следующий вот этаж. И вот на уровне этой системы отцифровка человека, это дело вообще прошлого. И вообще понятие свободы и построение своей собственной реальности, это, э, здесь вообще этот вопрос не стоит. Малькут считается очень плохим местом, грязным местом, требующим исправления. И все, кто там проживает, тоже считаются сознаниями на уровне раба которым нужно управлять, но которые не имеют права выражения свободной воли. То есть выпуска своего мнения наверх в ту систему, верхнюю отстройку, где формируется программа построения реальности. Я думаю, что вы этот вопрос увидели, мы к этой схеме еще вернемся а дальше. Будем. Будет у нас возможность еще о ней поговорить. И все-таки правду выбирает каждый свой, свою и правду эту. Теперь каждый, в отличие от вот этой схемы Сефирот, будет разворачивать свою собственную реальность на принципе схемы трех кругов или принципе древа Игдрасиль, где мир Мидгард, мир человеческий, тоже помещен в середину бытия, а не вниз. Вот когда она была внизу, пока мы работали и жили вот на этом движке, на мире Малькут, реальность была едина для всех. Вот какое она сделала, вот для всех, вот вы ее и употребляете, для всех единая. Если сказано, правда это вот, то все по этой правде и живут. Так люди живут по единой идее. И, и сообразно включенности в эту идею, которая в нашем Мире, в нашем миропонимании называется эгрегориальная включенность, так и определяется его положение в этой иерархической э, системе. Но этому движку пришел конец, всему когда-нибудь приходит конец, пришел конец этому. На каждый проект, в том числе и на авраамический проект, выделяется время, и это время никогда не превышает один вон, то есть 2150 лет плюс-минус Слона. Эти слона иногда, слоны иногда убывают, да, очень редко когда прибывают, вот и этой системе тоже пришел конец. И сейчас оставшееся время там меньше ста лет осталось это переходный период с одного движка на другой. Понятно, что если переносить одномоментно, это надо сносить все, всю информационную базу да, и переносить оставшиеся, оставшиеся элементы на новый движок. Так уже было раньше, и, это, и эти процессы как раз и описаны в потопах, вселенских катастрофах, да, это когда уничтожалось все живое и в пространстве Земли, в ее инфополе внедрялся именно другой принцип построения реальности. И все начиналось сначала. Но вот теперь этого делать нельзя, нельзя сносить все подчистую, Значит, соответственно сознание людей, их реальность и итоги цивилизационных процессов должны быть аккуратно перенесены на новый движок. А как это сделать? А сделать это можно только очень просто. Каждый возьмет с собой свою собственную реальность, с ней перейдет. И от того, кто с чем уйдет, кто с чем перейдет на этот движок, кто потянет за собой всю эту верхнюю надстройку древа Сеферот и по-прежнему будет жить на ней, кто перейдет на схему трех кругов, кто перейдет на древо Игдрасиль, есть еще другие схемы в других э, парадигмах, в других культурах и в других... Э, мистико-магических э, традициях, да, и много этих схем, каждая уважающая традиция обязательно выведет какую-нибудь схему, это не сомневайтесь. В любом случае схема это описание движка. И вот каждый на своем движке, да, он будет функционировать внутри того движка, на котором, на котором будет строиться вся реальность. И вот нынешние парадигма, нынешний эон, в который мы входим, говорит о том, что Принцип справедливости должен вернуться, потому что всем жить по одной и той же реальности, которую придумали не они, то есть положение раба, это нечестно, несправедливо и так быть не должно. В магии и оккультизме этот период называют расцвет новой эпохи, но в этот рассвет мы пройдем через самую темную точку бытия. Как известно, ночь темнее всего перед рассветом, мы как раз с вами сейчас проходим через этот путь. В абсолютной темноте это говорит о том, что мы не знаем, куда мы идем, то есть не видим. Но это знание есть внутри нас и это знание можно открыть для себя одним единственным вопросом, Каким я хочу, какой я хочу видеть свою реальность завтрашнего дня. Ответ на этот вопрос целиком Базируется на той версии, которую вы признали правдивой во всей этой ковидно-цифровальной истории. Вот напишите себе сейчас: честно, никому показывать не надо, мне тоже, какая версия вам показала самой-самой правдивой во что вы поверили сразу безоговорочно, даже, может быть, без доказательств. Но если и подбирали, и искали доказательства, то только с точки зрения твердится: но я так и знал, что. -то. Что тут скажешь, я так и знал. Вот это. Еще не конец, у вас еще есть время осознать правильность или неправильность собственного вывода. Прежде всего, понимая о том, что вывод, который вы сейчас делаете, это та реальность, которая будет разворачиваться вокруг вас. И если это правда, Которая сейчас ложится в ядро вашей будущей реальности, говорит о том, что меня отцифровывают для того, чтобы меня поработить. Это позиция как раз того самого мира Малькут. Там понятие рабства это норма бытия. То есть у человека, живущего в этой парадигме, даже нет сомнений, что это вообще возможно. Собственно говоря, чего сомневаться, если последние две тысячи лет человек называет себя рабом какого-нибудь до да бога. Он так к этому привык, что уже собственно говоря, даже автоматически это дело проскальзывает. Но даже если он и не верующий адепт, а обычный человек, ощущение принадлежности себя какой-то системе, ничуть не лучше, на самом деле ничуть не лучше. И вот человечеству дана возможность выбора, потому что принцип справедливости очень важен. Вы понимаете, принцип справедливости в новой реальности, он очень важен. И этот принцип, он не игра в одни ворота. Да? Сейчас мы вот, человека, будем делать вас всех счастливыми на базе справедливости, которая должна быть. Но чем эта парадигма отличается от предыдущей? Нет. Справедливость, это возможность каждому жить такую жизнь, которую он хочет. Вот только знаете, в чем парадокс? Для магии, понятие желания это очень сильный эмоциональный выброс, сконцентрированный, в один, в один луч намерений. Но человеческое сознание устроено таким образом, что оно и боится, и желает приблизительно с одной и той же силой. И по этой причине для магического инфополя нет никакой разницы, ваш этот энергетический выброс сформирован страхом или желанием, потребностью закрыться или потребностью раскрыться. Если выброс сильный, он зачитывается, а также зачитывается причина, по которой это раскрытие произошло. Именно поэтому люди, желая вроде бы как себе хорошего, получают такую реальность, которая олицетворяет их самые страшные горькие страхи, самые низменные чувства, самые ужасные предположения этого мира. Никто не говорит о том, что я сейчас вас агитирую за позитивное мышление. Нет, не подумайте такую глупость. Ни в коем случае не агитирую. Я просто объясняю вам технологию процесса. Эмоциональный выброс в нашем деле, это еще полбеды. С эмоциональными выбросами на втором курсе Базовом, через чистки астрального тела, мы худо-бедно как-то научились справляться и даже научились его направлять этот эмоциональный выброс туда, куда нам надо, а не куда. куда получится. Дело именно в правде, потому что не эмоция, а причина эмоции ляжет в основу будущего бытия. Оцените сейчас правду вы вычислили, и приняли из всех предложенных вариантов от страха или от удовольствия. Вы увидели в этой реальности шанс для себя или увидели катастрофу для себя. И вот посмотрите на людей окружающих, о том, как они выбирают, как вы выбрали, вы уже поняли. Посмотрите, как они выбирают, посмотрите, как на базе этого выбора разворачивается их реальность. И вот вопрос. От цифровки людей. Тотальные вакцинации. Так, чего там еще у нас? Цифрового концлагеря. Ну, может, вы мне сейчас напомните еще все эти ж -ж -ж жуткие версии, которые отрицают одна другую, но почему-то существуют в одной и той же голове. Они говорят прежде всего о том, что человек подсознательно подозревает и осознанно выбирает позицию, где он окажется жертвой. А знаете почему? Потому что он в этом уверен. Потому что он уверен, он всю жизнь живет с со сознанием себя как жертвы и понимая, что ни от этого мира, ни от этого государства, ни от своих близких, ни от своих дальних, ни от товарища Билла Гейтса, ни от еще какого-нибудь гейца или Билла или, или другого дебила. В общем, короче говоря, ничего он хорошего никогда не получит он в этом уверен настолько, что из всего, всей возможности выбора выбирает именно ту, которая подтверждает вот эту его мировоззренческую установку. Ничего никогда не будет хорошего. И если на этом точки поиска заканчиваются, то собственно говоря, вот так решение считается принято. Но как вы сами понимаете, есть ведь не только эта позиция, просто эта позиция, она почему-то воспринимается больше, чем 80 процентов людей, вот что арамическая религия это сделала с человеком. Да? Хотя стоит ли винить религию, если человек позволил с собой такое сделать? Свободный человек согласился, что его рабская позиция объясняет абсолютно все. И принимая правду из всех предложенных единственную, как истину, он просто подтверждает еще раз себе свое положение жертвы. Ну можно немножко подумать, ну хотя бы прагматизмом своим, ну выйти за пределы этого. Хорошо, я жертва, меня собираются убить. И еще всех тоже собираются убить. А при этом те, кто собираются убить, собираются на мне заработать. И на таких, как я конечно же, заработать. Вам не кажется, что здесь как-то маловато логики? Ну либо убить, либо заработать, потому что заработать можно только на живом. Но это постоянный страх быть, быть отданным на заклание. А почему такой страх есть, мы конечно с вами еще поговорим. Есть такой строй, есть. Поэтому смотрите коллеги, та правда, которую вы принимаете в себя и есть объяснение происходящего, не бывает правды одной на всех, согласно закону магическому. Одна на всех бывает истина, но ее знают боги, а человек может ее вычислить математически. Но правда у каждого своя и каждый человек имеет право на свою собственную правду. Что он выбирает, то и правда. И вот всем сейчас, завершая эту тему, дана одна и та же ситуация. Не разные, одна и та же, в одинаковой степени абсолютно для всех. Какая правда является для вас абсолютно точным объяснением происходящего, так вы свою реальность и будете формировать в будущем. Я очень надеюсь, что вы меня услышали. Что вы меня поняли и свою подсказку я до вас донесла, еще ничего не окончу. Процесс еще идет, Иде, еще идет подсчет голосов и у вас есть возможность очень хорошо подумать над той реальностью, в которой вы собираетесь существовать и подумать, а какая правда для этой реальности была бы обоснованием происходящего. Пойдите от противного, может быть так у вас получится немножко перепрограммировать свое собственное ядро.